Что в результате того получается, когда вы разбираетесь со своими программами? Ну, во-первых, у вас меняется отношение к миру, отношение к деньгам, у вас меняется модель поведения, вы можете выстраивать новую модель поведения, денежную новую модель поведения, да, сегодня название, из минусов в плюс, то есть многие вещи, они нас реально тормозят, мы будем об этом говорить. Вам нужно новое денежное мышление, которое выведет вас за рамки той денежной программы в которой вы сейчас находитесь это денежная программа многоликая если вам кто-то говорит что возьми пожалуйста свое денежное убеждение поменяй его какую-то аффирмацию напиши и у тебя жизнь станет вообще другой это вранье Ее плюньте ему в глаза если я так говорю мне плюньте в глаза потому что одной проблемой если вы хотите решить все в своей жизни да ну в смысле потек кран давайте его отремонтируем и у нас счастье наступит скорее всего нет потому что мы люди многоликие многогранные многоопытные многозначимые и у нас очень много областей жизни в которых нам нужно разбираться поэтому нам вообще нужно создавать новое денежное мышление новое денежное мышление начинает создаваться из понимания к чему вы хотите прийти сегодня мы не будем мы уже говорили об этом а для того чтобы прийти туда вы хотите куда вы хотите в новой жизненной реальности в своей денежной вам нужна энергия и а, следующий этап который очень важен это надо вычистить свое подсознание от негативных программ которые вам мешают двигаться открою маленький секрет это на самом деле не сложно ну то есть тут свои в землю забивать не надо в шахте там уголь добывать не надо это все делается с помощью каких-то психологических методик, там, трансовых технологий и так далее. То есть какие-то вещи медитативные и прочее, но делать нужно это регулярно, постоянно. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы изменить свое мышление прийти к новому мышлению? Первое, определить, чего вы хотите достичь, да, к чему вы двигаетесь, какие у вас планы, задачи, цели материальные. Затем, какие вам нужны ресурсы для этого. Например, у богатых людей есть ресурсы. Те, кто не записывал, запишите. Сейчас я буду их вспоминать. 5 ресурсов, которые есть у всех богатых людей. Но которых может не быть тех или иных ресурсов у людей, которые не такие богатые. Например. Первый пункт. Целеустремленность. Без целеустремленности вообще делать нечего. Если, у вас, если вы, у вас нет целеустремленности и вы не планируете стать целеустремленным человеком, вообще забудьте про это. Закрывайте вебинары, идите занимайтесь своими делами. Потому что... Потому что, если нет целеустремленности, то вы к цели стремиться не будете. Все, точка. Если нет целеустремленности. Если ты хочешь, у тебя нет, но ты хочешь стремиться к цели, значит вам нужно наработать целеустремленность. Вот это один из ресурсов, которые очень-очень важны. Мы на интенсиве будем это нарабатывать. У кого нет, мы это сделаем. Дальше. Амбициозность. Некоторые вообще даже понятия не имеют, что такое амбициозность. Некоторые люди думают, что это что-то плохое. То есть меркантильный или амбициозный человек, есть такое мнение, что это как бы какой-то не очень хороший человек. На самом деле это человек, у которого высокие цели. А меркантильный ⁇ это промышленный человек бизнеса. То есть человек, который разбирается в бизнесе, меркантильный. Просто нужно взять перевод слова этого. И вот амбициозный, я смотрю, что многие люди, они не позволяют себе быть амбициозными. Я вам обещаю, что на интенсиве мы этому научимся, кто у него упадет, естественно. Дальше, что еще есть? Уверенность, вера в себя, в свои силы. Многие сомневаются. Периодически есть люди, которые пишут: я не верю в это, не верю в то, у меня не получится это, не получится то. Вот это как раз человеку у которого нет уверенности. Ему нужен такой ресурс для того, чтобы стать успешным. Вы должны верить, пишите, я должен поверить в то, что деньги есть и они будут всегда